Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог. Сегодня поговорим с вами о ксеростомии. Слюна выполняет очень важные функции в полости рта, такие как пищеварительное, смачивание и размягчение пищи, расщепление полисахаридов, минерализующее, поддержание химического состава твердых тканей зуба, защитное, омывание, антибактериальная защита за счет лизоцима, иммуноглобулинов и лейкоцитов. Защита слизистой от химических и механических повреждений Гемостатическая Регуляторная Поддержание гомеостаза полости рта за счет буферных систем Выделительная Выведение конечных продуктов азотистого обмена, метаболизма, лекарственных и токсичных веществ Ксеростомия – это ощущение сухости во рту, связанное с уменьшением количества выделяемой слюны, изменением ее вязкости Характерный симптом ксеростомии Сухость во рту, изменение консистенции слюны, слюна густая и липкая, затруднение глотания речи, покалывание или во рту, гиперстезия зубов, повышенная чувствительность зубов на сладкое, кислое, холодное, высокая интенсивность кариеса, воспалительные заболевания десен, покраснение и отечность слизистой оболочки полости рта. Что может вызвать сухость во рту? Сухость во рту нередко является симптомом различных проблем в организме. Она также может возникнуть с возрастом. Довольно часто это побочный эффект от лекарств. Самые распространенные лекарства, длительный прием которых может вызывать ксеростомин. Антигистаминные препараты, димедрол, кларитин, зертек. Антидепрессанты, залов, клерексил и аминотрептилин. Противорготные препараты, которые назначают для предотвращения тошноты и рвоты при лучевой и химиотерапии, а также при морской болезни, например, анзимет, домперидом, антигипертензивные средства сальбутамол, энап, нарваск они принимаются для снижения кровного давления, противопаркинсонические препараты. Препараты этой категории назначают для облегчения симптомов болезни Паркинсона и других форм паркинсонизма, например, леводопа, циклодол. Спазмолитические средства. Эти препараты используются для лечения и облегчения колик и спазмов желудка, тонкой толстой кишки, а также мочевого пузыря, например, ножпа. Нейролептические препараты. Они принимаются при психических расстройствах, тревожности, депрессии, например, залов Лексар Про. Успокоительные средства – препараты, которые вызывают седацию, уменьшение возбуждения и раздражительности, снимают тревожность, например, Аметал, Валиум, люнеста. Степень выраженности ксеростомии зависит от дозировки и длительности приема данных лекарственных средств. Сухость во рту также может быть вызвана медицинскими процедурами, такими как лучевая терапия или операции на голове и шее. В некоторых случаях ксеростомия может быть прямым результатом заболевания, например, диабета, волчанки, синдрома Шеврена и закупорки свиных желез. Женщины, переживающие менопаузу, принимающие заместительную гормональную терапию, могут также страдать от сухости во рту. Какие проблемы вызывает ксеростомия? Слюна помогает расщеплять пищу во время пережевывания, что облегчает глотание. Некоторые люди обнаруживают, что у них возникают проблемы с глотанием, когда их слюноотделение нарушено. Слюна борется с бактериями, которые образуют зубной налет и вызывают кариес. Она нейтрализует выделяемую микробовую кислоту, которая вызывает кариес зубов. Меньшее количество слюны ухудшает восприятие вкуса пищи и затрудняет употребление сухих продуктов. Ксеростомия может повлиять на речь и повышает вероятность неприятного запаха изо рта. Лечение ксеростомии. Лечение направлено в первую очередь на выявление и устранение основного заболевания, вызывающего сухость во рту. Если причина сухости связана с заболеваниями слюных желез, проводится соответствующая терапия. В свою очередь имеются препараты, усиливающие солевацию. Например, М. холиномиметики пилокарпин, прозерин, неостигмин, раствор калия юдида. Местно производится обработка слизистой витамином А. Используются специальные спреи и гели для увлажнения слизистой оболочки полости рта, например, гипосаликс. Рекомендуется диета в виде исключения сухой, острой соленой пищи. Рекомендуется частое обильное питье. Особое внимание следует уделять уходу за зубами. Необходимо часто проводить фторирование зубов, использовать зубные пасты, содержащие фтор, чистить зубы после каждого приема пищи, использовать неспиртовые ополаскиватели полости рта, нити для очистки межзубных промежутков. Если вы принимаете много таблеток и ощущаете сухость во рту, проконсультируйтесь у стоматолога. Спасибо за внимание. До новых встреч!